Одноклубники, всех приветствуем. Сегодня у нас на отгрузке мотобуксировщик Букс клаб Длина 1450, ширина 600. Хочется быстрее рассказать, пока у нас не забрали его. Двигатель установлен здесь, Зонкшен 15-сильный. В стандартной комплектации мы поставили звездочки 11 на 32 зуба. Подвеска катковая мягкая независимая под капотом у нас спрятался двухопорный кронштейн вариатора сафари на самоцентрирующихся подшипниках. площадка выполнена из пнд пластика чтобы меньше прилипало снега и соответственно не ржавело дополнительно клиенту сделали клемму под толкач на случай чего, если захочет установить в дальнейшем модуль, чтобы проводка у него была. Заводка уже идет большая, под рукавицу. Максировщик большой, широкий. Фаркоп от снегохода Тайга. То есть, защелкнули, дышало и поехали. На морозе ничего крутить не приходится. Руль укладывается под капот, что хорошо при транспортировке. Такой буксировщик больше предназначен для езды по глубокому снегу, нежели чем по, накатанных, по накатанным дорогам. Двигателя на такие большие буксировщики устанавливаем от 15 лошадиных сил. Фара идет в штате 27 ватт, светодиодная. Катушка на зонкшине стоит 9 ампер. То есть можно еще дополнительно запитать и ручки с подогревом, и аккумулятор поставить, чтобы заряжал. И прикуриватель. Ну, это кому что надо. Также у 600 буксировщиков регулируемые угол атаки мы устанавливаем сразу на минимум, если клиенту надо перевозить груз вне зимы, то можно перекинуть на положение выше, также стоит тросик, чтобы не переворачивались катки, так как это часто бывает. Гусеница скреплена пластиковыми пластинами из пенда пластика. В каждое окно вставляем пластину, не пропускаем, чтобы меньше попадалось снег и больше была площадь опоры. Камуфляж на выбор. Клиент захотел камуфляж охотник. Вот такой буксировщик отправляется в Архангельскую область, в Конышевский район. Поселок Воложка. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.